Есть ряд людей, которым требуется помощь на моей территории, но не всегда получается привести спикера, тренера, не всегда есть деньги. И, конечно, обладать навыками тренера, спикера и того же модератора очень важно, потому что хочется обучать самостоятельно своих людей. Пока мы это проводим более интуитивно, больше на своих примерах, больше как семинары, но хочется включать людей, держать динамику, поэтому, поэтому я здесь. Я точно понимаю теперь, как строить сам тренинг, как делать э, друг за другом блоки и узнала что такое динамика группы э, то есть как держать людей в тонусе потому что люди после 20 как мы узнали здесь тяжело обучаются да и я на себе вижу когда ты засыпаешь бывает на тренингах не потому что э, какая-то скучная информация а потому что ну, тяжело сидеть Эта информация как держать группу как строить блоки э, я ее здесь получила, это очень важная информация